Рада приветствовать вас на своем канале. К сожалению, по некоторым вынужденным обстоятельствам мне пришлось прекратить запись видео на своем канале. Вот, прошу прощения за это. В сегодняшнем видео я хочу снова, скажем так, вернуться и показать некоторый вам обзор своих готовых работ, которые я связала буквально накануне видео. Вот, чем хотела с вами поделиться. А, новоиспеченная бабушка заказала для своей новорожденной внучки а, такой вот набор приданного, самой элементарный. Как вы видите, это три пары обуви, буквально три шапочки, кофточка. Я сделала ее в виде пальтишка. А, сделала больше отворотов, по длине, для того, чтобы ее просто-напросто дольше хватило. Ребенок очень быстро растет, соответственно, нужно а, вязать немножечко на вырос, но и в то же время, чтобы не было слишком свободно и сидела хорошо. Я связала три вида шапочки при этом. Здесь есть хороший переход как самой обычной шапочки хлопковой на прохладный вечерочек, так есть и, скажем, более шапочка завязочки чепчик и шапочка на завязочках с ушками более утепленный вариант на прохладную погоду на осень. Так как ребенок только родился, соответственно, вязаные вещи я вязала где-то на 3 месяца для того, чтобы они носились осенью, а не просто-напросто летом. Вот. Поэтому здесь немножечко, скажем, больше размеры, чем для новорожденного. Но при этом есть пинеточки, как, скажем, ажурные более, есть на моем канале такие данные пинеточки ссылочку я оставлю ниже под этим видео также есть носочки для новорожденных также есть пинеточки вот такие самые элементарные я их сделала как вы видите в символике а, украинского флага вот и а, пальтишка вот такое то это обычный реглан который вяжется с горловины и затем бросаются рукава а, расширив до нужной а, ширины и точно так же когда расширяется а, скажем Объем груди тоже точно так же бросается. При этом я сделала вот такую небольшую баску а, к окончанию низа. Вот вяжется такой реглан самым обычным способом. Также есть регланы на моем канале, смотрите обязательно. Чепчик я не записывала видео, так как а, решила, что на ютубе большое количество чепчиков вяжется он достаточно легко, быстро и просто. Поэтому я думаю спр справится даже начинающая с чепчиком, а, чего не стоит, скажем так, бояться. И а, я хочу сделать отдельное видео по а, пледу. То есть я вязала плед, как вы видите, из толстой пряжи. И очень понравился мне узор. И узор понравился также, а, скажем, людям, которым я его показывала, этот плед. Вот, поэтому я решила заострить внимание. На ютубе его нет. Вот, и мне очень понравился, скажем так, и плед в работе, и а, узор. То есть это сочетание лицевой глади и узора рис. Вот. И более, скажем так, подробно мы рассмотрим в отдельном видео это плед. Также почему-то заказчица решила заказать одну игрушку развивающую. Она, скажем, была в моих работах. Ей понравилось. И она вот почему-то решила, что горошек ей нужен прямо сейчас. Но я не стала, скажем, спорить обстоятельствам и, скажем, удовлетворила желание. Вот. Кому понравилось видео, обязательно лайкайте, пишите, что кому пригодилось, скажем так, в процессе воспитания первых месяцев жизни своего ребенка. У меня мальчик, поэтому, скажем так, мне пригодилась только лишь тоненький реглан-накидка, очень тоненький. Мы родились в конце ноября, поэтому я в основном проодевала ему это цельные человечки, комбинезоны. И вязала также я шапочку маленького размера, которую поддевала, скажем, под комбинезон. Все, что мне пригодилось, это шапочка тоненькая вязаная и тоненький регланчик. А, еще одна пара пинеточек, которую мы одели в роддоме и после этого мы больше ее не одевали. Вот, я надеюсь, что вам понравилось. Ссылочки на готовые работы вот такие вот видео, как сделать пинетки шапочку и так далее. Я оставлю ниже под видео, как только я выпущу плед на канале. Соответственно, я точно также с вами им поделюсь в описании под этим видео. Спасибо, что оставались на моем канале. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Будет много чего нового интересного. Всем хорошего настроения. Пока-пока!